Друзья, всем привет! Сегодня у нас выпуск из рубрики «Будни риэлтора». Я сейчас встречаюсь с покупателем, и мы будем смотреть дома в Сочи в бюджете от 7 до 13,5 миллионов. Возможно, покажу еще хороший земельный участок, если хватит времени. Почти 6 соток. На участке есть строение. То есть можно не получать разрешение строительства, да, а сделать реконструкцию. Стоимость всего 5 миллионов. Это вот в Мацесте. Прямо близко а, к крупному проспекту, то есть пешая доступность до моря. Поэтому обязательно смотрите это видео до конца. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте, С приездом вас расскажите, пожалуйста, моим подписчикам, откуда вы приехали, откуда обо мне узнали. В двух словах. Недвижимость в Сочи, рынок такой для меня незнакомый. Поэтому, естественно, мы обратились к своим знакомым в Алтайском крае. Я, кстати, оттуда. Алтайского края. Чтобы они порекомендовали риэлтора, ну, путь него какого-нибудь, чтобы нам помог в выборе недвижимости в Сочи. И вот этот первый номер, первый контакт, который нам скинули, это был Дмитрий вы, Дмитрий. Спасибо, Поэтому я даже не стала вообще проверять там что-то, куда-то звонить. И я просто доверилась своим друзьям. И все, как бы вот встреча состоялась с вами. Я очень рада. Вы сейчас поездом с Алтайского края едете в Ростов. Да. Мы жили в Алтайском крае достаточно длительное время, можно сказать, с рождения. Но затем так случилось, что мы переехали по долгу, по работе, в общем, в Ростов. И сейчас буквально случайно я, наверное, года два назад попала в Сочи, просто никогда мы не были здесь. И мне так понравилось, что я это место, говорю, где я хочу жить сказала мужу, а он говорит, ну, подбирай недвижимость. Ну, в общем, вот так и получается, что случайным образом попала в Сочи и пока не, не, не была здесь, не знала, что я здесь хочу пожить. А пока, когда попала, поняла, что да, это место, где я хочу пожить подольше, чем просто отдых. Спасибо вам. В общем, Ольга очень э, быстрая на подъем. То есть вот проездом буквально у нас несколько часов я подготовил подборку будем смотреть дома в сочи то есть от 7 до 13 миллионов то есть три дома у нас будет в хостинском районе потом один дом будет у нас там ацесте там возможно мы еще покажу земельный участок если будем успевать но ну, это просто мы там будем да, это мимо если мы будем успевать да потому что нам уже в 4 часа нужно быть на вокзале а время у нас 20 минут 12 в общем всем приятного просмотра не переключайтесь возможно вам что-то понравится друзья мы сворачиваем с трассы а 147 но ну, это которая которая соединяет Сочи и Адлер. Заезжаем мы в Хосту. Вот, и сейчас мы двигаемся в Красную Волю. То есть вот мы сейчас находимся в центре Хоста. Это у нас улица 50 лет СССР. И до первого дома, который, кстати, по акции с ремонтом ехать, там осталось 19 минут. Вот мы сворачиваем на Красную Волю. Прям отрезками такими небольшими буду вам показывать дорогу. Апартаментный комплекс Евростроя. Вот уже... Есть информация по нему Кому интересно, звоните, пишите, смотрите, сколько красиво получилось Мы сейчас на Красную Волю А потом поедем туда Мы поедем на Калиновое озеро Мы вот с Ольгой едем, как раз обсуждаем Вот немного серпантина в ленту да, В кадр вам, то есть вот тут вот Серпантинчик Значит, едем, обсуждаем ну, Как вообще здесь можно с обманом столкнуться Я говорю, когда я Восемь лет назад в Сочи приехал, первое, с чем я столкнулся, это с обманом по аренде. То есть, ну, как по аренде здесь обманывают, да, там фейковое объявление, приезжаешь, вам показывают совсем другую квартиру, так, соответственно, и с продажами. И вот я Ольге говорю, так и так, мол, вот, ну, у меня такая ситуация была. Собственно, почему Ольга обратилась ко мне по рекомендации, потому что столкнулась с таким же обманом на Авито, там, ну, и на всех площадках, которые вы знаете. И разговариваем. Я говорю, я раньше автобизнесом занимался, 10 лет автомобили продавал, когда в Москве жил, в Тольятти. И там точно так же бизнес строился. Я работал у официального дилера, а другие неофициальные дилеры, они вот путем обмана привлекали к себе клиентов. И Ольга вот тоже мне говорит, у меня такая же ситуация была, что столкнулась именно с таким же обманом. В общем, если у вас есть возможность да, там, обратиться к тому, кого вы знаете, кому вы доверяете, лучше, конечно, воспользоваться данными рекомендациями, чем ехать слепую. А многие реально верят этим объявлениям, которые на, на, на, в интернет-ресурсах да, продают свою недвижимость, последнюю в своих регионах приезжают сюда за покупкой, а риэлторы их везут совсем не туда куда обещали. И совсем не по тем ценам. Мы заехали в какое-то облако. Здесь прям немножко снежок. Я, кстати, за 8 лет зимнюю резину ни разу не ставил. За 8 лет проживания в Сочи. Красная воля. В общем, до Красной воли мы ехали, ну сколько тут? 15 минут, там 16 мы ехали. С центра хоста. Да, передает камера или нет, отсюда камера не передает, но вид на горы здесь шикарный. Видно горы Красной Поляна, а мы тем временем подъезжаем. Хостинские псы здесь бегают по дороге, надо быть аккуратным. Вот, а это прям такой центровой пятачок, вот где здесь памятник. Ну, в этих местах, да, нужна, наверное, зимняя резина нужна. С левой стороны школа, здесь же, по-моему, детский садик. Если кто давно не видел коров, то вот они сейчас на ваших экранах. Вот, а мы приехали, в принципе. Ну что, мы приехали, припарковались. Вот здесь вот несколько таких домов. Вот. Давайте по порядку, значит, заходим. Вот здесь свет включается. Сам еще здесь не был, честно говоря. Первая комната. трасса для кондиционера, место для ТВ. Ольга, это вот этот дом, да, потом... Вторая комната. Тоже трасса для кондиционера. Окна тонированные, зона ТВ. То есть две комнаты я уже насчитал. Это у нас туалет. Ага, извините, крышку не закрыл. Водонагреватель. Так, душевая кабина. Угу. Большая прихожая. И это кухня, да, совмещенная с гостиной. Да, Двухконтурный газовый котел висит, смотрите. Вот он, котел бакси и теплые полы по всему дому. Это многого стоит. Вот это что? Еще одна комната. Третья комната, ну, либо кабинет. Вот он, земельный участок, который принадлежит к этому дому. Здесь тоже трасса под кондиционер. И вот такая терраса. Ну, здесь бы я занимался йогой с удовольствием. То есть вот это удовольствие стоит 11 миллионов. Вот здесь неплохой вид на горы и на облака. Это соседний поселочек. Вот припарковались мы. Остался тут и тоже один дом. -то 77 метров и плюс цоколь, да? да там три в комнате. Вот. Есть, в общем, вы вот этот домик. будем смотреть смотрите, какой здесь вид потрясающий, а? Здесь вид интересный у нас будет. Вот. Парковка. Ну и здесь такая же терраса. Вот потрясающим Только. видом. Некоторые здесь Это а, комната, это спальня. То есть зал здесь кухня. Вот, -за детства, С Выходом на террасу. На Еще одна комната. Ну, блин, светлая, классно. есть не надо, все это заберу. А, это кладовочка, да? А, нет, это остановись. Котел электрический, водонасос. Панорамные окна, но этот прям посветлее домик. Как вам такое исполнение? Пишите в комментариях. То есть, вот этот кусочек земли это все к этому дому. Ну, смотрите, там пятачок, маленький домик, там еще, наверное, встанет. Но вид он не сможет вам переградить. В принципе, ну летом здесь, конечно, будет сказка. Смотрите, какие виды. Вот так вот в целом неплохо дом смотрится, да? В общем, что здесь разница какая? По цене, в принципе, также получается 11 миллионов. Вот. Но там газ, здесь нет газа. Но здесь есть торг. Вот. А скоро мы будем смотреть домик где уже все обустроено, и там будет баня, и будет цена очень сладкая. Ну, в общем, горочка, конечно, нас чуть-чуть, э, так скажем, смутила, мягко говоря. Кстати, касаемо бани, соседи все, которые там вот живут, в соседних домах, они уже себе там наставили бань. Калиновое озеро направо, вот нам туда. Не переключайтесь, дальше будет интереснее. <клёх> <клёх> Максим, привет. <клёх> привет. Привет. Что, мы пересядем сейчас в машину шипованную. Это чайные плантации. Ну и, как видите, тут такой отрезочек, действительно, требующий наличия зимней резины. Несколько дней в году все-таки зимняя резина здесь требуется. Ну, прям здесь непонятно. прям поуютнее. То есть, это прям целый поселочек. Здесь и в аренду можно вот такие домики взять. И, соответственно, здесь есть баня. Вот. А та часть поселка она как бы на продаже. Остался всего один дом, который мы сейчас посмотрим. Ну симпатично, прям симпатично. Мне нравится. У меня был обзор по данному поселку на канале. Уникальность данного поселка, что он находится прямо в окружении национального парка. Ну и соответственно близость самого Калинового озера, где можно порыбачить, пожарить шашлыки и так далее. Привет! Как дела? Дачный клуб. Заходим. Максим, а что здесь получается в дачном клубе? Это место, где можно, получается, мы здесь завтраки подаем. Угу. Вот. Здесь у нас есть камин. Ага. В принципе, можно отметить какой-то праздник, там, день рождения и так далее. То есть выставить угу. столы как угодно. И либо вечером посидеть, поиграть в настольные игры. Здесь у нас дженны есть. Ну, прикольно. Нарды, шахматы. В общем, очень уютно здесь. Очень уютно. Застройщик прямо ну, относится с душой. ну С душой построил вот поселок. А сейчас через террасу выходим терраса окружение представьте летом как здесь все утопает в зелени водопад такой небольшой но вот здесь на террасе это моя тема максим говорит летом здесь ребята занимаются йогой земли что около 5 соток к нашему дому и площадь дома около 60 квадратных метров терраса конечно же я вот тут занимался йогой мангал такой вот да Здесь мы разуемся. Бахил, к сожалению, оставил я в машине. Двери закрывать, Двери закрывать конечно. Двери закрываю. Тут прям очень тепло здесь. Так, это кухня, совмещенная с гостиной. Телевизор, кресло, качалка. Друзья, пишите, как вам. Да, это каркасные дома, еще называют их домики да они по новейшей технологии поэтому я ничего в этом плохого не вижу будут в этом обзоре и монолитные дома поэтому не переключайтесь высокие потолки даже есть посудомойка вот 380 максим сказал то есть видите все обустроено здесь Такая спальня двуспальная кровать ну, в общем, все как положено. Вот это участочек, который к нашему дому. Здесь посажены плодовые деревья, хурма. Еще что-то вот так выглядит. Дом давайте со еще покажу. Значит, парковка, естественно. По коммуникациям, значит, здесь вода центральная. В предыдущем поселке тоже была центральная. Ну, коммунальные платежи здесь по кругу. Вот зимой вместе с отоплением где-то тысячи три, утверждает застройщик. Система автополива. Здесь в подсветочке все так... Вечером ну, классно, красиво, уютно, мне нравится. Ну вот смотрите, сколько домов, да, и кто бы вот что ни говорил, а на продажу остался всего лишь один дом. Здесь же есть родник, в общем стоимость 13,5 миллионов можно купить в ипотеку. Покупатели здесь в основном возрастные и две молодые пары здесь живут. На постоянной основе проживает 4 семьи. И, к слову говоря, гипертоники, которые здесь проживают, они перестали пить таблетки от давления, потому что коттеджный поселок находится 400 метров над уровнем моря. Еще один интересный момент. Вот этот дом вы можете взять в аренду, приехать, переночевать одну ночь, чтобы понять, стоит ли вообще рассматривать к покупке каркасный дом. Вот такие дела. Одна семья купила здесь дом. У них ежемесячный платеж в ипотеку 96 тысяч в месяц. За январь, сдавая в аренду посуточно, они заработали 170 тысяч. Безусловно, плюсом этого места является Калиновое озеро. То есть сюда приезжает много туристов. И вот этот поселок, он ориентирован в том числе для сдачи в аренду. Вот. А сейчас мы едем смотреть соседний поселок, он больше подходит для постоянного проживания. Кстати, вот только задала вопрос, а что здесь с работой вообще? Вот в Калиновом озере здесь очень много чайных плантаций, поэтому жители данного поселка, они в основном так или иначе связаны с чаем. Чай это дорогой, и поэтому люди тут неплохо зарабатывают. Ну здесь получается поспокойнее будет, тут свайное поле либо под баню, либо под, ну, да под что угодно. Вот, естественно, тут два парковочных места есть, Балкончик такой, да? Назовем его балкончиком. Этот вот. Больше, нравится, если больше а -а -а. тут для постоянного наверное, проживания, потому что в том поселочке там ну, больше суеты, да? Там, ну, он побольше, этот поменьше поселок. То есть вот такая кухня-гостиная. Терраса. Вот. Ну, например, да, вот соседи сделали бассейн. Ну, да, вот. Да. Вы тоже здесь можете сделать все, что угодно. Классные, классные. Вот здесь получается тоже Владимир. Дальше. Двигаемся. Раз. Спальня. И два. Спальня. Пока не забыл, предыдущий дом в Калиновом озере был 59 метров. Этот 68. Ценник у них одинаковый. Ну, здесь понятно будет Кукареку. Этот поселочек закрытый. Есть шлагбаум десять домов в поселке заходим максим сколько площадь дома здесь получается два этажа а два этажа я что Лучше, сразу и площадь, не понял больше 100 квадратов вторая комната санузел санузел да. Ну тут понятно что неплохо кухня-гостиная кухня-гостиная вид вот такой ой ну летом конечно тут ну, но красота выходить. терраса достаточно большая и второй этаж давайте поднимемся перилку еще не сделали так-то шибануться можно конечно на втором этаже скошенные потолки и есть свой санузел. Здесь общая площадь вместе с террасой что-то около 130 квадратов. Теплые полы во всем доме цена 16 миллионов. Так, ну что, с хостом мы вернулись. Сейчас будем сворачивать направо на Мацесту. Следующий дом у нас будет... Не каркасный, он уже будет обжитой, там будет банька внутри. В общем, заехали мы в Мацесту, не знаю, просто Ольге нужно будет уже на вокзал. Вот здесь, вот прямо на въезде на Мацесту, на улицу Фурманова, у меня есть классный земельный участок. Он стоит 5 миллионов. В ближайшее время, возможно, выпущу видеообзор по нему. Вот, сейчас мы едем смотреть дом, значит, будем заезжать через «Прогресс». А спускаться будем через другую дорогу В общем, там вполне себе хороший подъезд к этому дому С левой стороны набережная речки Мацест Она благоустроенная Вот, здесь есть рынок Ну, пожалуй, самый недорогой в Сочи Сейчас на ваших экранах жилой комплекс Челтенхем с правой стороны Друзья, здесь тоже Серпантин, естественно, тоже Будет немножко вверх И там в прогрессии есть у меня земельный участок 5 соток за 4,5 миллиона. Где-то у меня на канале есть ролик соседних участков, которые уже проданы. Просто, если у вас интересует земля, допустим, в Мацесте, то я могу скинуть ролик, и вы поймете, место хорошее. Мы переместились в Мацесту. Здесь тоже в окружении леса можно собирать грибы. Вода здесь бесплатная, скважина на три дома, плодовые деревья, то есть дом готов к проживанию. То есть вот тут растут плодовые деревья, в доме действующая баня. Вот она, вот так, да. Такая беседочка. Свет, и ЖС, прописка. То есть мы тут не развиваемся. То есть это кухня, совмещенная с гостиной. Газ прямо вот на соседнем участке на сейчас все электричество санузел стоят радиаторы отопление сейчас вот электрического котла газ находится в 10 метрах тех условиях стоит 150 тысяч ну и вот такая спальня ну что отвез я ольгу на жд вокзал мы не успели посмотреть дом Который стоит 7 миллионов. У него площадь 82 метра. А земли 4 там с небольшим сотки. И, кстати, из всех он более обжитой. И он более как бы... Ну, не как мы сейчас на Мацесте посмотрели, да? Ну, такой себе, скажите, да? Хотя, ну, все упирается же в деньги. Вот. А тот дом, который за 7 миллионов, он более как бы реально для постоянного проживания. И там, ну, как-то все поприличнее прям. Поэтому, если вам интересен данный вариант, то пишите, звоните. С удовольствием вам скину а, видеообзор по этому дому. Не стал его сюда добавлять, потому что он прям ну, такого нехорошего качества. Вот, а контент свой портить не хочется. Поэтому за мои старания поставьте, пожалуйста, лайк. Ведь это совсем не трудно. Если вы впервые на моем канале, нужно подписаться. Не забыть там поставить колокольчик. Вот колокольчик надо поставить